Thank you. Всем привет, друзья! Добро пожаловать в нашу мастерскую Амброзию. Здесь мы трудимся, здесь мы отдыхаем, и здесь же происходит волшебство по созданию счастливых концов света, да и не только, всех наших проектов. И мы пригласили вас сюда, чтобы вы стали свидетелями того, как зарождаются наши идеи, какой необычный и непростой путь они проходят, ну и, конечно же, чтобы вы сами стали значимой большой частью этого приключения, потому что ваша поддержка. Играет большую роль Всем привет Мы братья Зиненко И мы любим рассказывать необычные истории И давать выход нашим неожиданным смелым идеям-фантазиям И приправлять это, конечно же, иллюстрациями Это Игорь Человек, который давным-давно заболел рисованием И с тех пор старался как-то излечить эту болезнь Но в итоге оказалось, что это все-таки не болезнь И он хочет заниматься этим профессионально И даже рассказывать истории С помощью иллюстрации, конечно же да. а это Саша Человек, который наступил в писательство Очень сильно И с тех пор занимаюсь тем, что рассказываю Истории фантастические И, конечно же, с юмором Ну и с какой-то философской морали даже. И так как мы случайным образом Братья. оказались очень похожими друг на друга, мы решили создавать вместе проекты. Все началось с идеи, которую Игорь предложил. Это был наш комик «Счастливого конца света» и все было это в 2012 году. С тех пор мы решили копать глубже, рассказывать необычные истории и таким образом мы оказались сегодня здесь. Зачем мы здесь на Бусти? Собственно, для того, чтобы развивать эти крутые необычные идеи, которые уже давно живут в нашей голове. На бусти мы хотим создать такое особое сообщество с которым вместе мы можем создавать главы, с которым мы будем обсуждать, с которым мы будем друг друга вдохновлять В и... Которым нравится что-то креативное и необычное, и не да. хотят видеть этого больше Да, и таким образом вы своими глазами будете видеть как появляется книга, как появляются видео, которые мы создаем и даже своими комментариями влиять на готовый вариант Кто-то из вас уже наверное сказал, хватит болтовни вы меня убедили. Скажите мне, что меня ждет, если я оформлю подписку ежемесячно. Все очень просто. Вы подписываетесь, вы получаете не только готовую электронную книгу по да, итогу, но и доступ ко всем тем материалам, которые будут появляться в процессе создания. Это будут и видео вроде сториз, в которых мы показываем, рассказываем, как создается тот или иной элемент книги, какой-то этап, о том, как мы рисуем, о том, да. как мы пишем, о том, как мы... Танцуют. Делимся черновыми вариантами. Это будут скетчи, это будут, как Игорь сказал, видео, это будут отрывки текста, это будут готовые главы, которые вы, мы просим вас прочитать, Оценить. сказать ваше мнение, да, и тем самым потом внести коррективы на следующих этапах читки и редактирования. Мы решили не делать кучу наград и упрости все до двух. Да. Причем первая подписка это доступ ко всему Самая основная подписка Все самое интересное А вторая подписка это для тех кто хочет привилегий Благодаря поддержке на Boosty вы сможете получать все эти бонусы Но и к тому же вы можете даже попасть в благодарности в конце книги Как же стать подписчиком и поддержать наши проекты Все довольно просто Вы выбираете подписку которая вам нравится Затем вы заходите, заходите с помощью заходите. социальной сети или при помощи мобильного телефона. После того, как вы станете подписчиком, все обновления будут тут же приходить к вам на почту, и вы ничего не пропустите. Да, но если вы не любитель почты, то вы можете подписаться на наши соцсети и сразу получать уведомления о том, что вышли новые материалы на бусте можно посмотреть то, что доступно в раннем доступе или эксклюзивно только вам. Поэтому не забывайте включать уведомления. Уже сейчас мы работаем над проектом и делимся им с бустерами. Читаем их комментарии который, который и вносим поправки, за что им огромное спасибо. Если вы еще не знаете, над чем мы работаем, мы приглашаем вас посмотреть вот это видео. И, конечно же, присоединиться к нам. Надеемся, что увидим вас скоро. И до встречи. Это были братья Зиненко и Саша и Игорь. Всем пока! И счастливого конца света! Как бы